Всем привет, дорогие друзья! Ну что, это канал Тайна НЛО, И как мы обещали вам показать самые аномальные места. Мы сейчас находимся в но очень необычном месте. И самое что, это место опасное. Посмотрите. Необычное место, которое притягивает таких же, как и я. Люди здесь пропадают постоянно. Здесь происходит вообще ужас. Я вам сейчас расскажу. Не так давно в этих местах пропало около шести человек-туристов. Но суть в том, что эти места заманивают их из-за природы. Оно очень красивое, но очень опасно. По многим причинам в этих местах люди пытаются как-то найти что-то для себя душевного. Они приезжают, не зная того, что эти места не проклятые, а опасны. И когда ты сюда приезжаешь, ты не осознаешь, что эти места красивы. По многим причинам люди, которые здесь находятся, они просто путаются из-за красоты. Но через несколько времени здесь может солнце превратиться в снег. И как раз не так давно случилось с этими людьми. Они приехали в хорошую погоду, чтобы отдохнуть и посидеть. Но погода с ними сыграла ужасную игру. Но кроме погоды, после того, когда группа разбила здесь неподалеку один маленький лагерь, то есть из шести, можно сказать, палаток, случилась еще одна опасная и необычная угроза. Появились необычные яркие огни с неба. Группа людей, как утверждали потерпевшие, который остался один из живых, начали спускаться из гор. Они увидели около... Сотен ярких огней шли они линиями и приближались к ним. Если сравнивать это место, это находится вот за теми необычными холмами, где огромный туман. Вот там все и началось. Никто не мог поверить своими глазами, что их коснется что-то страшное. Люди, которые привыкли видеть реальность и никогда не верили в неопознанные летающие объекты, прошли за ними. Что происходило дальше, это не объяснить. Множество людей просто начали думать о том, что эти места проклятые. Но то, что находилось здесь, это еще полбеды. Ну что теперь, дорогие друзья? Вы эти места никогда не увидите на карте ибо эти места будут всегда засекречены такими как я почему именно туристы решили убегать от этих необычных ярких огней есть идет множество историй того что эти туристы нашли недалеко от этого места и кстати это реально есть каменный город который находится неподалеку мы уже там были но суть в том что там есть множество пещер скорее всего они нашли в этих пещер необычный артефакт. Так и рассказал этот потерпевший, который остался в живых. Он рассказал так. Когда эти огни стали спускаться линиями, но было поздно как-то реагировать на это, они подумали, что они просто уйдут в другую сторону. Но чем ближе они приближались, тем их страх был большим. Они начали разбегаться необычным каким-то звуком, эти НЛО стали выдавать. Они разбежались все куда не лень. Но суть в том, что каждый человек просто падал от этого огромного и необычного шума. После этого появился один товарищ, который начал к нему идти. У него из ушей шла кровь, очень много, и он упал намертво. Он видел своими глазами, но не мог ничего поделать. Да и помочь он не мог. Страх такой был огромный, что он не знал, как с этим бороться. По многим причинам есть огромная и необычная тайна, что эти места никогда нельзя посещать. Они защищены каким-то святым духом, или как их называют, хозяева леса. Поэтому множество людей пытаются взять энергетику с этих гор положительно, но в этот раз им не повезло. Но это еще не все. Эти объекты утащили 6 человек, кроме одного. Случайность, я не думаю, они оставили человека живым, потому что, чтобы он рассказал всем, что сюда нельзя ходить без всяких повода. Но так ли на самом деле это все было? МЧС полиция искала всех шестерых и не могла найти. Они чуть не повесили на него убийство всех человек, собаки. И даже вертолет не мог найти ни одного следа. Но почему это так произошло? По многим причинам этот лес еще таит огромных зверей. Здесь видели несколько медведей, огромных стая волков. И даже они видели необычное существо. Но что здесь такое, что люди боятся вообще шепотом говорить? Вы видите сами, что этот лес необычный. Вроде и холодно, и снег лежит, и также и тепло. Он как будто тебя держит в вакууме тепла. И ты прекрасно должен понимать о том, что этот лес притягивает тебя в положительные эмоции. Не знаю, как объяснить то, что это происходило с людьми, которые не знали, что их будет ждать впереди. Но здесь есть множество необычных следов, которые мы их находим. Этот след, как утверждает необычное существо, 4-метрового четырехметрового, оно лапами перепрыгивало, эти как кенгуру. Но суть в том, что в том направ... направлении нету ничего, кроме 16 пещер которые там находили это очень за те, если вы хотите пойти туда но когда вы пойдете в это место забудьте о том что здесь есть специальные фотокамеры которые следят за такими не как мы а за существами, которые здесь находятся. И поэтому люди, не зная, что здесь есть и почему висят эти фотокамеры, думают, что это для от людей. На самом деле, здесь, дорогие друзья, есть огромная и необычная опасность. Пещеры, которые здесь таятся, и идет огромная история о том, что эти места не только кишат НЛУ, но и существами. Мы давным-давно наблюдали за этими местами. Мы находили необычные артефакты не в этих местах, а в других. Но брать и касаться их строго запрещено. По многим причинам я и говорю, дорогие друзья, о том, что лучше знать то, что вы знаете. Почему люди до сих пор боятся этих местах, это вы должны прекрасно теперь понимать. Это горы, они всегда были опасны. И они всегда будут таить огромную и необычную угрозу. Я не заканчиваю. И знаете только одно. Когда вы будете в этих местах, знайте то, что никогда не шумите, не кричите, не паникуйте. Всегда держите себя в руках, не бегите от этих объектов НЛО, не берите никаких артефактов. И делайте так, как вам сердце говорит. Сделайте... Не так, как надо, за вами будут гнаться, пока вас не утащит что-то огромное и что-то опасное. Но я, дорогие друзья, с вами не прощаюсь. Вы можете посмотреть суть того, что это скрывается на земле. А вся тайна НЛО, которую вы думаете, это происходит не от НЛО, вы можете ошибаться. Все катастрофы природного явления делают только объекты НЛО. Они хозяевы, они здесь главные на земле. Так что, дорогие друзья, знайте это. Ну это было сделано, Выяснилось, что рука была одного парня без груди, а с дырой на руке. Да, на крещение вынесли, вытащили. Знаете, этот да моросит. Да. Но снег и дождь. А классно, да, здесь и тепло?